Не говори, не надо слов, просто молчи Хочу я слышать, как тишине твою сердце стучит К Голову склони на колени, тает свеча наши тени Как граффити цветные, запомни шуршавые стены Домой. Домой, Не говори, не надо слов, просто молчи. Хочу я слышать, как лишь мне твое сердце. наши тени, как раи цветны запомнят шушалось